Всем привет, с вами Акиша и это туториал как ровно вырезать персы и сделать маленькую обработку. Для начала вставляем перса. Чтобы было удобнее вырезать, выбираем последнее. Выбираем заливку и ластик. Сила 10%. Расширение 1,5. вас нужно ставить на белый фон, чтобы было ровно вырезано. Берем ластик и стираем где острые углы. Убираем черные и белые точки на волосах и так далее. На этом моменте собруй. Я очень много ошибалась так что. Я перезаписала. Копируем слой и ставим кадрирование и альфа-замок. Берем темный цвет и раскрашиваем всю ОС. Ставим линейное затемнение. Передвигаем туда, где нет света, против солнца на вашей UOS. Настраиваем прозрачность. Можем убирать альфа-замок и делать новый слой. Добавить. Берем цвет глаз и рисуем свет как нравится. Размываем. По желанию копируем слой переходим на нижний, переходим в фильтры в стиль обводка и то и другое, настраиваем как надо и все.